друзья всем привет с вами геннадий стомин канал Добрый гены я продолжаю строительство своего разумного дома и в этом видео я покажу и расскажу то каким образом мы сделали разметку для кладки первого ряда и в особенности для кладки угловых блоков хочу отметить что данный способ в последнее время забывается и пользуется реже им пользуются чаще каменщики но и сейчас в принципе, камечка все меньше и меньше. Но он является самым точным. И в конце видео вы в этом убедитесь. Давайте я вам сразу покажу инструмент. Из инструмента нам понадобится вот такая вот геодезическая рулетка. Она металлическая. И тут есть особенность, на которую я хотел бы обратить внимание, что на рынке сейчас очень много рулеток, когда отчет начинается не вот отсюда, то есть с каким-то отступом, а вот где-то вот, вот отсюда. Вы сами понимаете, что тут уже точности быть не может, тут все гуляет. Так что старайтесь искать вот такого плана рулетку. У меня она фирма Topex, польская, стоит порядка 700 рублей. Как обычно, это не реклама, я не являюсь ничем представителем. А нить понадобится, я выбрал красную, она на контрасте очень удобно играть, то есть тон светлый, нить красная. Ножик, чтобы резать нить и карандаш, чтобы делать отметку. Давайте сейчас я вам покажу в теории, как это все выглядит. А, вообще этот способ может подойти как тем, у кого плитный фундамент, так и ленточный. Что необходимо? Ну вот представим, представим что у нас там прямоугольный фундамент можно делать и на квадратный, на любом. Нам в первую очередь необходимо сделать, а точнее найти центр фундамента. Причем фундамент может где-то у кого-то выпирать, у кого-то внутрь. Вот этот способ, он очень удобен. Каким образом мы находим этот центр? Естественно, допустим, представим, что у нас эта стена 6 метров вся, а это 8. Мы отмеряем от края половину от 6. Ну, замеряем все, потом отмеряем половину, 3 метра и ставим точку. То же самое повторяем здесь, то есть отмерили и здесь там три метра ну и здесь опять же 4 везде сделали метки после этого мы берем и вот таким способом я вам сейчас покажу вот здесь вот на примере натягиваем нитку и привязываем к ней кирпич следовательно она уже у нас вот ну и как не не дергай она натянута очень сильно и никуда не денется после чего нам необходимо проверить э, как он правильно треугольник Прямоугольный треугольник. То есть, чтобы все углы, вот здесь пересечение нити, были 90 градусов. Таким образом это делается. Тут нам на помощь приходит теорема Пифагора. Ну, самое простое я вам напишу, что это очень просто. А, то есть, тут вот вообще просто. 1,5 плюс 2 равняется 2,5. Ну, это и так понятно. Вот. Или, допустим, 3 плюс 4 равняется а, 5. Вот таким образом. То есть сумма длины а длина квадрат длины гипотенузы равен сумме длины катетов ладно не будем заходить глубоко в общем здесь отмеряем полтора метра здесь отмеряем два метра по вот от центра и тут замеряем рулеткой и у нас должно получиться 2 и 5 вот этот Следовательно, если она у нас получилась, то все прекрасно так Поставил. Да. Ровно полтора. Давай сюда теперь. Так. Два есть. Теперь переходи туда. Скажешь, когда. Ага. Два пятьдесят. Все, отлично. Так, теперь давай также. Там у нас отметки есть. Еще раз проверим. 2,50. Берем, перепроверяем на другой стороне. То же самое. 2,5 получилось. То есть тут опять можем опять 2 метра здесь, а здесь полтора отметки. Неважно как. Самое главное, чтобы вот эти получилось 2,5. Если это все правильно, то значит у нас нити выставлены правильные. Мы нашли самое главное после чего что нам необходимо нам необходимо теперь проверить ну, можно в нескольких местах расстояние до фундамента смотрим как и расстояние все примерно везде одинаковое то тогда отступаем 40 50 сантиметров моем случае я отступил 40 ну вот отсюда отсчитываю точное расстояние вот до сюда да и здесь такое же точное расстояние и натягиваю нит то же самое повторяем здесь, повторяем здесь и повторяем здесь. Таким образом у нас все стороны равны, но чтобы уже убедиться точно, если у вас одно помещение, то вы просто вот так вот диагональ наискосок от этой точки к этой проверяете и вот эта диагональ должна совпать с этой диагональю. Она у вас совпадет на 100%, если вот эти углы вы сделали правильные и ну, нигде не ошиблись, как только совпало, мы сделали отсечку по внутреннему периметру не как все делают по наружнему тут вбивают колы какие-то там помню как они вбиваются вот так вот там натягивают потом пытаются провисом как-то натянуть и проверить диагонали нет это самый точный вариант ну а теперь давайте я вам покажу уже непосредственно на деле вот она вот он наш центр фундамента мы здесь поставили даже крестик такой так вот. Дальше мы отмерили. Тут вот, вот у меня есть точка вот 2 метра. Вот точка полтора метра. Потом замеряем. И у нас как раз получилось 2,5. Замерили в нескольких местах, все совпало. Дальше. Дальше, как я говорил, вот, вот эти две линии, они самые основные. Если мы купили, дальше я отмеряю отсюда. Вот у меня еще одна получилась. Нить и следовательно отмерил куда везде одинаково также все это натягивается кирпичами все это тянет они висят и очень плотно вы спросите ну и что натянул а что дальше -то? как вас будет я специально с другой стороны сделал и приблизительно показать вот мы ставим блок в следующем видео прикладки блоков, как только погода нам позволит, мы обязательно это все увидим. Вот я ставлю блок, отмеряю, положил на раствор, отмеряю, что от нитки до края блока 10 сантиметров здесь, 10 здесь. Значит блок стоит параллельно этой нитке и значит все точно. Я считаю, что лучше способа нет на данный момент, поэтому всем рекомендую этот способ. Всем, кому понравилось, ставьте класс, пишите комментарии. В общем, все супер. С вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Все, пока.